Они еще, наверное, стабу прибавляют, да? Кто знает песню 6.3, летим по трассе Бой начинается Вы приглашены в отзвод Взвод сформирован Алло а, а ты знаешь, припев ее? Алло, блин, забыл, забыл, забыл. Может, напоешь мне, я вспомню, попробую? Давай. 6 и 3 летим по трассе на зеленый этот трассе. Блин, блин. Слушай, не знаю, не знаю. Может, побольше попробуешь петь? Давай. Давай, давай, давай. Не знаю, услышишь, нет? Да, услышь. Да, попробуй. Нет. Давай. Н не слышу давай заново Давай. но мне очень нравится, мне очень нравится иским на зеленых что это за это не мое! У тебя охерена получается пять. Мне нравится. Красава! Просто! Ну конечно, ФУВ! 215Б просто над косарь 300 голдовых фугасов. Да быть не может. Слушай, вопрос, вопрос. Ты тут? Да, да, да. А ты не слышишь Славу Марлоу? Певец такой. Славу Марлоу? Да. Я не знаю такого. Не знаешь, блин, очень жаль. А смотришь, кого-то из ютуберов танковых? Ну, да. в 920 20 Арти-25. О, Арти-25 ну. нормальный чел. А он на Арте играет, да, по-моему? Да, да, да, да, да. А сам на Арте любишь играть? Да, он только на Арте играет. А ты лично любишь на Арте играть? Ну, знаешь, если КД большой, то немножко да. Если КД такое быстро, не. А за, за что полюбил Арту? Ну, Арта, э, конечно, фулачка там можно дать, слэш, все такое. А ЕБРа любишь? Да норм танчик хорошо да. смотри самый любимый танк в игре какой у тебя самый любимый ну самый любимый он мне сейчас немножко понравился ну два у меня танка мне понравился и 1505 барабанчик MX 105 сука говоришь пита раз конченый а еще что и ELC EV90 Какой контакт. же это пидорас, блядь? Какая же это мразь. Ого, интересные танки, интересные танки. 13-105, елка, какая же мразь, блядь. <сínen> <сínen> а ты случайно не снимаешься в Ютубе? Нет, я, я только в порно снимался. В Ютубе нет. Вот просто голос, один знакомый mm. из ютуберов. У как у Джо у тебя голос. Как у Джола? Ну я знаю Джола, mm. да. Ну нет. Как нет. у Джола. Вот голос. Да, вот он, мой этот IMX 105. Он мне вот этот танк нравится. Барабанницу. Поехали, поехали. Давай, погнали.